Всем привет, ребят, с вами снова Саша Гейм. И сегодня я построю опять форт. Ну не, не опять. Сегодня я построю. Сейчас я построю форт из всех блоков сразу погнали. Почему по одному-то человеку? Сейчас давайте я быстренько все сделаю. Угу. Так, давай, пожалуйста, пожалуйста. Командный режим. Командный режим. Да -мо, почему-то когда мне не надо, у меня именно по два человека, когда мне нужен командный режим, мне вообще не везет, а когда мне нужен по два человека, вообще что-то. Давайте, сколько? по сколько человек дай? О, по четыре, о, как надо. И остров обычный, довольно. Все прекрасно, короче. Ну давайте. Угу. Всё, уйдите, уйдите, уйдите. Ничего не знаю, все, уйдите. Я ничего не знаю, все, уйди, уйди, уйди, уйди. Уйди. Ну все, я как буду от этой игры так получается за него ресурсы, ресы, ресы, ресы мои. Короче, давайте просто вот так вот встанем и будем стоять. А, нет, это волканное соль. М -м, дайте я кое-что посмотрю. Так. М -м -м. Так. так все давайте я мне нужно вот получить 4 все золото есть 4 лучше 24 вот этих вот все так все это прокачки все берем покупаем вот так вот и покупаем вот так вот Первый слой, конечно, же, у нас будет идти как доски и досочка. Угу. В любом случае мне сейчас надо закупить блоки обычно, потому что, во-первых, у них будет слой но все равно, а во-вторых, мне нужно будет их им ими корректировать все. То есть вот вижу, что я остров неровный. вот корректировал и пошел дальше Всё. ну зачем я не терплю такого хамство давайте ребят пошли пошли пошли ребята все молодцы так, без этого было бы еще лучше Давайте ломаем вот эту вот баррикаду. Угу, практически сломали. Я полностью титановый и ПВП штучку умею. Нифига себе вот это вот откидывающий откидывальчика. Одно ХП, ой, меньше уже точно было на секунду было одно хп ну давай иди сюда иди сюда как бы тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, никто не стоит там поэтому я вам сейчас взять вот так вот взять и купить какой-нибудь себе может быть ну Ничего ты. Боишься, трус, да? Ты трус, трус. Давай! Пихай его, пихай, пихай, пихай. Ну mm, ладно. Сейчас слился. Mm -hmm. Так, напоминаю, что я строю форт, а не сражаюсь тут события. Поэтому мне нужно просто купить досок и застроить кроватку нашу. Все мои функции. Строить, строить, строить. Никого нету вроде. Враг отступил. Ладно, пожертвую досочки. Главное, чтобы нас не сломали. Так. Ой. Угу. Ну вот, конечно же, ни секунды покоя. Хотя, это наш, да, это наш. Все норм. я думаю, уже какой-то враг опять полетется сюда. угу все берем и покупаем доски последние что раскапываешь, а типа, Что у тебя будет ой ты что раскопала все Я... уже по одному блоку бы застраивала, а то... Если бы нас ломали Все Уйди, уйди Брисеть О, топор Ну, всего как бы вот Так, мне, я бы сделать Тут башенки даже Какие-никакие, но башенки А, например, кирку надо будет купить потом еще. М -м -м. Так, пойду куплю кирочку, значит. Ладно, да, ну, могу, могу себе позволить кирочку. И надо купить еще вот таких вот блоков, как бы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На-на-на-на-на-на-на. Это что такое за пвпшель какой-то прям? Тихо-тихо-тихо. все спокойно, Саша. Нельзя как бы мне много пвпшиться. Опасно. Так. Простите, у меня что-то упало. Надо поднять это. Так. Уди, погоди. Сейчас будет, у нас будет такое разведывательное окошко, где мы можем посмотреть, что у нас происходит. Все, покупаем еще вот. А, стоп, все. Нет, еще надо. Еще мне вот кажется, одну партию и достаточно будет. Да, вот 18 блоков ровненько. И не спрашивайте, откуда у меня 18 уже. У меня просто 2 еще было, осталось в заначке вот тут, в инвентаре. И ровненько практически все. Вот тут вот. Вот тут вот прям ровненько. И как-то со стороны пока выглядит, мне интересно уже. О, прикольно. Ну только если бы... Тут вот. Просто... Тихо не Тут вот. Починить чуть-чуть. И все, прекрасно теперь выглядит. Угу. Теперь мне нужно купить следующий слой. Это... А, все, у меня есть следующий слой. Это у нас будет... Так, строим потихоньку. Так, и получается, что нам надо еще. А, эндерняк. Не эндерняк Надо копить железо. Сейчас секунду. Ничего нового. Так, все. Это, это, так. Это наш. спокойный там ходит. Угу. Теперь мне нужно купить там блоки да надо купить за, за чуть вот вот тут вот мы покупаем блоки и начинаем ими застраиваться я не хочу как бы уже больше к этой части подходить поэтому все вот эти вот блоки мы заставляем так, тихо у знаете как это как фильтр один слой потом второй идет потом третий четвертый пятый шестой у нас всего их четыре правильно Четыре степени очистки, скажем так. Берем такую. мне не нравится вот это вот, это вот окошко. Оно ужасно видит. все, поднимаемся по, по той же схеме. Раз, два, три, четыре, пять. Все, продолжаем. Вот это все закрываем. Угу, закрываем закрываем и последние два блока все закрыты ну, ещё, конечно желательно вот это вот все скрыть у меня чуть не хватает блоков на это но чтобы вот эту вот кучку надо скрыть ужасно выглядит все угу. Берем, покупаем себе лук. крутой практически. Что нам еще надо? Вот, берем еще раз. Все. Угу, убираем. Красиво все выглядит у нас. Теперь вот тут вот надо. Кирочка есть как бы. Вот так вот, вот, вот так вот. Так, нет, не ломается. Что же осталось? Последний слой это эндерняк По моему опыту нужен где-то вот 60. Интересно, так. Угу. Так, все, достраиваем вот эти вот конструкции наши, проходы. Я так вижу, что нам не хватит. Три, два, один. И мы продолжаем строить, строим, строим, строим. Угу. Так, на секундочку я отойду. Я уже тут. Что же, я могу сказать вам, это круто выглядит. Но осталось нам, как получается, раз. Ну, еще несколько блоков. Ну, блоков 20. Держим. И все, что возможно, покупаем эндерняк. Стойте, пожалуйста, не надо выигрывать пока еще. Мой форт не готов. Он еще Не готов. Башенки остались, все, башенки и все, башенки остались, покупаем все, Ой, алмазы. спасибо тебе типа, за подгон такой, такой могу взять, смену сейчас где-то 12, 16, 13, 14, шестнадцать, все, Так, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, и получается по одному виду надо еще, ну не хватило одного виду, ну ладно, и так нормально, все, прыгаем, Так, все, наши идут в бой, а я быстренько. Сейчас надо заскринить такой прекрасный момент. Не, не, не, не, не, раз. Что же это такое-то? Не, -не, не, пожалуйста, дайте. Так, сейчас все. Все блоки должны попадать наши. Точнее, вот эти красные. Все. Ну вот тут вот мы сделаем еще немножечко декорации. Так, и делаем скриншот. Угу. Так, сохранить. И все, наш, наш скриншотик готов. И теперь нам осталось только, что сделать? Выиграть. У меня есть лук, у меня есть все просто. Пошлите сражаться. Ну, кроме меча нормального, конечно. Меч оставляет желать лучшего, как бы. Она а это вот концу. Сейчас. Ага. Так. Простите за звуки, которые сейчас я... Нужно найти. Где? Где этот желтый тупой? Желтый ты где? Угу. Зеленый, это наш зеленый, а желтый то где не могу понять. Хм, Тут уже стройников. Хм. На нашу базе вряд ли, потому что как бы. Ну, вот желтый. Я его нашел, я его нашел, я его нашел, я сейчас его скину, давай, давай, есть! Победа. Все. Фух. А на этом наше видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.